канал строй Гарант анапа здравствуйте мы находимся в жилом комплексе жемчужина это все и сегодня вашему вниманию хотим предложить а, к просмотру программу которая немножко отличается от предыдущих а и нам уделим больше времени скрытым работам начальной и, начальному этапу строительства итак у нас есть а, независимый эксперт человек который разбирается стройки не понаслышке так что уверен много интересного он нам расскажет так что рекомендую досмотреть программу нашу до самого логического Руслан, привет. Здравствуйте, Константин. Спасибо, что дождался. Вот, а знаю, что ты разбираешься в строительстве, в стройке, я не очень. Начнем прямо с крыльца, потому что, ну, крыльцо является лицом, так сказать, дома. Здесь выполнена уже отмостка, мы видим, да, не на том доме. Значит, соблюдение всех температурных швов. Температурный шов нужен для того, при хождении при перепаде температур, при сильных морозах, чтобы не выдавило и не сломало эту отмозку. Если где-то будет излом, это можно будет исправить, чтобы не пошла отмозка армирована вся. Руслан, вообще какова вероятность того, что данный модуль треснет при дан... нарушении? 100% никто никогда давать не будет, значит 99%, процентов, что он не треснет. Но 1% никто не исключает, поэтому для этого по снипам все, все соответствует. Знаешь, бросается в глаза. Вот это вот служит для меня как будто бы какая-то грязь. Вот это что такое? Для чего это надо? И насколько это соответствует вообще а, технологии строительства? Значит, это армирующая сетка 10 на 10 прокладывается между двумя рядами газоблока для связки облицовочного кирпича с конструктивом здания. Еще будет здесь утепление. А, Использовано об этом мы рассказывали в наших программах. А, пройдем внутрь посмотрим, что там да, интересного. Посмотрим. Да, а, на что вот здесь можно обратить внимание, потому что всегда интересно, когда дом начинается вот просто с первого кирпича. Во-первых, что это за материал? Это газоблок. Ну, все очень просто газоблок, и да, догадаться я. Сразу при строительстве продумывается электрика для того, чтобы не лишний раз не штробить, не пилить. Со второго этажа выведено все. Выведено в гофре. Все. Все грамотно, все правильно. Черновая стяжка выполнена достаточно хорошо. Нет таких видимых перепадов. После, после чего, я думаю, тут будет разводиться теплые полы. Здесь тоже у нас стяжка, я так понимаю, на террасе. Стяжка выполнена монолитом, после чего возводятся балочки вот такие, которые выходят дальше на второй этаж. Итак, вот теплый пол, о котором... Там, ребят. Да ничего, ребята, работы ведутся, а нам нужно мнение, что же здесь такого интересного. Итак, теплый пол, как элемент скрыт скрытых работ, правильно? Да. Я думаю, зрители, те, кто собирается купить дом в строй должны понимать, насколько правильно все здесь сделано, или искать широковатость. На твой взгляд, пожалуйста, расскажите нам об обзорном видении, что мы здесь видим. Ну, бригада монтажников достаточно... Хорошо выполняет свою работу. Здесь мы видим ну, некоторый мусор, грязь, потом это все удаляется, это ничего страшного. И выполняется сверхстяжка, предварительно армированная. Утеплитель используется в для того, чтобы тепло уходило только наверх. не было не чтобы было. Не было да? теплопотерь, правильно, да чтобы не было теплопотери. А вот шаг, между которым связаны, да, вот в данном случае, это, что у нас? Да, шаг, змейка это... или как? Он а, зависит от квадратуры площади, да? Да, он зависит и от сечения труб, и от квадратуры площади. Здесь мы видим монтаж насосной группы. Вот задают вопрос, почему вот эти две трубы без утеплителя. Значит, эта труба у нас идет на систему полива. Систему полива вам покажем еще дополнительный колодец, где сливается вода, чтобы не замерзла. А это идет у нас конечная накопительная. эти трубы у нас для бойлера. Так, выходы все закольцованы для того, чтобы не ставить заглушки. Все это позже опрессовывается, проверяется. И монтируется котел уже непосредственно. И сам настоящее. Это все срезается, потом монтируется бойлер и все, приходит в рабочее состояние. На данный момент ну, да, мы видим монтаж теплого пола. Заранее подготовлены флипсы. Рассчитан шаг. Кто не видел ни разу, как укладываются теплые полы, полы укладываются именно вот так. Все грамотно, четко. Ребята работают аккуратно, молодцы. Знаешь, во многих наших программах я всегда обращаю внимание на стены, на то, насколько качественно ровно они сделаны. Всегда показываю, что прям посмотрите, что это действительно уровень. А так ли это на самом деле, как эксперт, как специалист? Вот на данной стене можешь что-нибудь рассказать? Да, очень много времени я в своей жизни уделил именно штукатуре поверхности. Я могу вам с точностью сказать, что штукатурка выполнена высококачественная. Achieve. Можно сюда поставить правило, либо какой-то другой измерительный прибор. Ну, с высокой точностью, я вам скажу, что это ну, идеально. <космотрая> ну, смотрите, Руслан, всегда вот фасад э, достаточно красивый, да, в компании «Стройгарант Анапа». Э, сразу скажу, это такой проект немножко необычный. Э, есть элементы дополнительных работ индивидуального заказа заказчика потому что, ну, мы видим, да, здесь уже да. все стеклено, террасы нет, как в предыдущем. Вот мы видели, где нато закладывается. Что можешь сказать нам вообще вот, о, о внешнем виде дома, о том, как о, выполнена кладка кирпича, вот, о, на твой взгляд? Кладка кирпича достаточно качественная, шов выполнен одинаковый. Значит, мне понравилось, что стеклена терраса. Это необычно, как бы. сделано полноценное помещение уже. рассказать о кране вот видите, а вот, вода на улицу да, вот, не запитан значит ревизионный колодец мы видим с вами здесь предусмотрена значит система подачи значит левый экран у нас зовут водоснабжение в дом правый кран водоснабжение уличное для того чтобы не замерзал существует кран слива Кран слива существует для того, чтобы лопались трубы в зимний период при низких температурах, просто открываем, сливаем воду. Вода сливается, в трубах воды нет. Труба пустая, труба не промежевает. И еще хотелось бы обратить внимание. Видим, что здесь произошла уже заливка под а, забор, который будет стоять. Есть ли здесь какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание, но, скажем так, для будущих покупателей дома? Стоит обращать не... внимание, потому что все организовано. Вязка арматуры производится для того, чтобы при хождении, при хождении самой ленты, чтобы не рвало, не было трещин и не разрушался сам конструктив. Сварку нельзя использовать, потому что Арматура должна иметь хождение. Видим, да? Что все равно есть хождение, она должна быть более гибкой. Грунт ходит любой, ходит при различных погодных условиях, перепадах температур. Для того, чтобы провала лям. А, скажем так, что была определенная гибкость, да, пускай это миллиметры, но да. для целостности, да? да, да? Для целостности. Уверен, что в наших дальнейших программах мы будем еще больше рассказывать о тех работах, которые находятся за отделкой, за обоями. Ну, а на сегодня, дорогие друзья, это все. В эфире был канал «Строй Гранд Анапа». Руслан, вам огромнейшее спасибо за сотрудничество. Спасибо. Много информации, аж голова такая вот кругом идет. Ну, а вам, дорогие зрители, рекомендую подписываться на наш канал, обязательно ставить лайки. Ну, и, конечно же, задавать вопросы и оставлять свои комментарии. Так что до новых встреч. Пока.